Мы рассмотрели два робота помощника которые необходимы для ручной торговли и теперь еще раз по преимуществам вообще все-таки что нам выбрать робот или торговлю руками то есть преимущество роботов мы рассматривали но лучше применять не каких-то искать идеальных роботов а использовать разные стратегии все равно стратегии будут меняться все равно рынок развивается и вот все стратегии даже по скальпингу они вот Стратегии, которые были 10 лет назад, когда я начинал заниматься, когда я занимался скальпингом вплотную и там, днями просиживал перед монитором. И сейчас они изменились, и все равно вот автоматизация она захватывает захватывает биржевой рынок. Такое количество роботов не было 10 лет назад. То есть их увеличилось количество. И даже маркетмейкеры в большинстве раньше могли работать вручную без использования автоматизации. Сейчас мне кажется, это практически невозможно. Все равно какие-то автоматизированные предустановки программы используются обязательно. Только одни роботы это тоже плохо, потому что только ручная торговля учит вас в дисциплине контролировать эмоции. Пока вы их не почувствуете, вы не поймете, что такое биржевой рынок, и именно поэтому скальпинг я считаю, что очень важный этап. И опыт, вот особенно в скальпинге, он пропорционален, по сути, проведенным времени, пер, временем перед монитором. То есть, чем больше вы просидели перед монитором, посмотрели на рынок, но при этом торговали, и что самое важное, на реальном счете, тем больше у вас шансов, тем больше опыта вы получите. Да, все разные. Кому-то нужен месяц, кому-то, чтобы добиться так, тех же успехов, нужно два месяца, а кому-то может быть и год. Я не начал зарабатывать через месяц и даже не через 2. Мне потребовалось, потребовалось достаточно много времени для, кого, для того, чтобы освоить рынок и скальпинг. Ну, я делал это все с нуля, я делал это все самостоятельно. А когда вы делаете все самостоятельно, то времени это занимает, ну, просто в разы больше. То есть это очень недешевый такой вид изучения, потому что время это очень дорогой, невосполнимый ресурс, который нужно беречь. Поэтому самостоятельно все изучать очень дорого. Не рекомендую вам торговать время от времени. То есть все это очень плохой подход, а вот время от времени отторговать от роботами, имея возможность там несколько часов в день всего лишь уделять трейдингу, вот это возможно. Ну и естественно, роботы и ручная торговля, как использование роботов-помощников, это тоже идеальное решение и некий симбиоз. И все это позволяет вам в целом освоить вот этот непростой вид бизнеса, такой как трейдинг. До встречи в следующем уроке.